здесь все с вами собрались деловые люди, а деловые люди отличаются высокой продуктивностью, так ведь? И занимаются они тем, что зарабатывают деньги. И часто бывает так, что деловой человек открывает один стартап за другим, и вроде оно идет, и рынок откликается, и клиенты приходят. Но затем вдруг что-то идет не так, и вот оно что-то вот рухнуло. Так, такая ситуация, она носит достаточно массовый характер. Понимаете? Мы стали разбираться, в чем же дело. И есть такое знание, такая наука, известная вам, психология. Так вот она увязывает наше внутреннее состояние напрямую, как к нам приходит энергия. А что такое энергия? А это деньги есть, да, это символ нашей психической энергии. И, то есть, получается, какую мы мысленно направляем вверх энергию, такая к нам и приходит обратно. И э, в том состоянии, в котором мы по большей части пребываем, то также становится зеркалом те доходы, которые мы имеем. Здесь вы говорили про, при, про прибыль, как ее видите вы в цифрах или нет. Так вот, вся эта ситуация является зеркалом внутреннего мира. И собственник ⁇ это суть своего бизнеса. Да? Ну, друзья, вместе с этим... Есть еще и потребность безопасности. А мы все с вами родом из детства. И у моих знакомых, у меня, у партнеров были такие ситуации, которые заложили в нас излишнюю тревожность. И, возможно, мы с вами тревожимся. Да? Вот поднимите руку, у кого так было, кто тревожился наперед, а потом эта ситуация, возможно, и не происходила вовсе, да? угу. то есть, а мы-то уже на эту ситуацию потратили свою энергию, да? и вот а, здесь мы можем так написать безопасность, вот первая такая наша потребность, насколько заполнен этот маленький кружочек, Вот. Также вовне есть, словно, вот доход. Здесь он будет заполнен на ту процентовку, да, на ту процентовку, которая у нас внутри. Есть это чувство базовое, чувство безопасности. И предприниматель в какой-то момент приходит понимание, что вот он работает и получает результат тогда, когда работает с удовольствием. И тогда он видит, угу, он может работать с удовольствием, и здесь он расширяет тогда свой денежный поток, но при этом есть другая ситуация, что бизнес тогда хаотичный, и он думает, угу, а если я поставлю план, четкую цель, как вы здесь все знаете, да, то я смогу зарабатывать больше, и следующий уровень, он про волю. Человек действительно включает в себе намерение зарабатывать больше, здесь работает принцип денежной емкости, а это как у штангиста. Он поднял какую-то величину, внутри себя ее, да, обладает этими деньгами внутри себя. Деньги – это внешний объект. Вот он. Но вместе с этим этот денежный объект есть у нас внутри. И у каждого из нас есть по поводу вот этого объекта свои чувства, ассоциации и мысли. И как мы мыслим, собственно, в контакте мы с этим денежным объектом, внутри себя, в голове или нет. И вот следующий тогда уровень — это чувство. А здесь мы также сталкиваемся с тем, что насколько в, наш, в нас чувства наши мы открытым разным совершенно чувством и там, хорошим и плохим хотя мы так не делим психологи все чувства полезны все они нужны вот этот круг начнет вот сюда переходить и здесь могут быть некие такие блокировки или пустоты которые также образуют пустоты во внешнем денежном потоке но когда человек это понял и контактирует с деньгами то выходит на такой уровень когда понимает что в одном проекте у него будет больше денег а в другом меньше я работала мне довелось посчастливилось работать с легендой продаж радмила лукичем и он говорил несмотря на то, что есть у нас четкий план, он говорил, а, скажите, а где, в каком проекте вы возьмете больше? Мы туда и шли. Следующая интуиция. Вот. И это такой большой круг, на... он включает в себя уже большой поток. Когда собственник выходит на этот уровень, Основные потребности его оказываются насыщенными. Вот он о чем-то мечтал раньше, вот он это получил. А теперь дальше он думает, а вообще для чего я работаю? Какая у меня дальше мотивация поднимать эту штангу? да, Потому что именно дальше пойдет рост, если он будет эту штангу поднимать и поднимать больше. Но Тут как раз может быть такая загвоздка, потому что мотивацию не всегда легко найти, повышать вибрации своей осознанности. Это может быть больно, это может быть не, не очень приятно, но при этом... Для этого нужно будет посмотреть, какие есть пустоты где-то на других уровнях. Потому что если нет мотивации, то собственник может провалиться, в том числе и на первый уровень да, активизироваться, может быть, отсутствие безопасности. А вдруг он говорит, кризис наступил. И внешние обстоятельства так складываются, что наступил кризис у него. И поэтому на этом уровне решается вопрос самой идентичности собственника в его бизнесе, самая идентичность, угу. вопрос предназначения и ответы на вопрос, зачем я делаю это, для чего, какие сферы жизни благодаря моему бизнесу улучшаются и когда этот ответ получен и идет вот такой некий контакт. Здесь говорили про Хабарта, а, коммуникация обратной связи с миром. И тогда собственник выходит на такой уровень творца, изменение мира вокруг себя. На этом уровне решится на то, чтобы найти себе управленца грамотного. Чтобы отойти от дела, вот такая появляется потребность, потому что расширяется сознание настолько, что хочется влиять на мир. И тогда здесь есть тоже такой маленький нюанс. Нужна внутренняя для этого свобода. Если он решит эту внутри задачу, внутри себя, внутренние свободы, чтобы где-то не было страхов, что его бизнес, управленец какой-то возьмет и себе починит. Да? На этом уровне на безопасности будет чувствовать свой бизнес вот в таких вот контакт, э, таких вот цифрах, которые ему постоянно поступают раз в неделю. Вот здесь вот такая внутренняя свобода. Но более того, это некий такой. Общий скелет. Но в каждом из этих уровней есть еще маленькие точки. Например, в чувствах есть агрессия, как энергия. И контакт с конкуренцией. Мы даже можем сейчас сыграть небольшую игру. Вот он момент конкуренции. Пожалуйста. И <с> ну вот. <с> да, получилось, но ну, вы, вы заработали честно свои деньги. Пожалуйста, да. А, угу. Есть еще и другой, следующий уровень. Он есть, но я пока даже не готова вам его озвучить, насколько там высокие вибрации осознанности. Но для этого, для того, чтобы именно такой поток, такая отдача шла к вам, вот на каждом из них нужно вот эти пустоты закрыть, наполнить их. Потому что, как говорила Татьяна, не приходит на пустоту что-то извне, нужно это внутри заполнить, тогда придет. А на каждом из этом уровне лично у меня как специалиста разработаны конкретные шаги упражнения как закрыть внутренние чувства безопасности, просто спокойствие такое тотальное по поводу своего бизнеса как получать удовольствие от этого да, и чтобы четкие планы они реализовались и побег из тюрьмы бедности. И знакомство со своими миллионами дальше. Но здесь, я думаю, уже нужно знакомиться со своими миллиардами. Вот такая у нас собралась аудитория, поэтому я вас приглашаю в работу. Деньги как внутренний объект внутреннего мира, понимаете, внутри. Мы их создаем. Изнутри, ниоткуда-то извне. На самом деле деньги появляются изнутри. Вот мы их создаем внутри. Но насколько мы их внутри действительно объяли. И тогда микроупражнение такое. Вы можете вот эту купюру сейчас почувствовать внутри себя. Что при этом вы чувствуете на уровне мыслей, ощущений в теле, какие чувства она рождает. А теперь возьмите тот доход, который есть у вас каждый месяц, что при этом происходит. А разница в ощущениях, она какая? А теперь ту сумму, которую вы хотите действительно зарабатывать. И вот мы повышаем эту денежную емкость, берем новую высоту, прорабатывая... Те блоки, которые стоят на каждом уровне. Потому что бывает какое-то событие, которое вы уже, может быть, и не помните, влияет на эту некую тревожность, которая создает некий фон. И мы отправляем эту информацию в космос, в Вселенную, как угодно это назовите, но она именно такая к нам и приходит обратно. И если мы по-другому немножечко ее настроим внутри, будет точно все по-другому приходить. И в цифрах у вас в таблице Excel или в любой другой, которую вы ведете. Я подтверждаю. Спасибо. А, так, какие есть вопросы? Это, слушай, пример, можно, да, Это индивидуальная работа, э, по скайпу или лично. И мы определяем, вы даже сами интуитивно можете сказать, да, на каком вы уровне хотите что-то проработать, на каком вы уровне интуитивно где-то сейчас находитесь, и насколько в цифрах он соотносится сейчас. А далее вы видите план, который вы хотите зарабатывать. То есть получается, он где-то на каком-то уровне, возможно, имеет какие-то просадки. И мы идем туда. Наше бессознание, бессознательное, да, в котором идут постоянно процессы, как некое кино, которое мы не осознаем, но оно происходит. А мы, когда туда погружаемся, мы так видим прям буквально по, по кадрам этот фильм, и мы становимся действующим героем этого внутреннего фильма. И тогда можем менять. Я э, во многих техниках работаю, таких как арт-терапия, символ-драма. Телесно ориентированный подход, даже маскотерапия, все, что выводит на высокий уровень осознанности и контакта с любой темой, которую вы обозначаете, будь то гармония с собой, да, гармоничные отношения с партнером, и в бизнесе, в деньгах. Да, потому что мы вот даже каждый из вас сейчас вы можете сказать по одному слову, а, что для вас деньги? Как ассоциация? Можете одно слово сказать? Результат? Результат? Свобода. Свобода. Угу. Метрика. Что? Метрика? Да. Метрика. Энергия. Энергия да. Ресурс. Ресурс. Безусловно ценный, за которого борется. Возможность. Да. Врача. Рычаг. Рычаг для того, чтобы изменить мир. Может быть? Возможности. возможности. Средства. М? Кто еще? Слово. Там, да. Я, я слово «возможности». Возможности. Угу. И а, вот кто сказал «возможности», вот тут мы, я бы вам задала вопрос слово. такой, следующий. А что это про возможности? Возможности – это такое объемное слово. У нас у всех мечты. Угу. Это возможность, это мечты, употребление в жизни. Вот. Я имею э, в виду мечты в очень большом э, смысле. Это, ну, у каждого из нас ценности немного отличаются. И в этом ничего не плохого, не да. хорошего. Это просто так, ну как факт. И каждый из нас хочет реализовать какие-то свои мечты, а деньги это инструмент, который эти возможности достигать позволяет. Да. Так, что бы я еще вам сказала, еще последнее на чем я бы хотела завершить: деньги это мощный инструмент развития рода. Каждый из родов, который здесь присутствует. И каждый человек — это представитель своего рода. Вот на этом, я думаю, спасибо, моё... Спасибо. А можно кейсы какие-то, примеры из практики? Вот пришел, а через месяц вышел. Ну вот вообще так, да. Кейс,